Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Меня зовут Екатерина Попова, и мы вместе с вами обучаемся работе на компьютере и в интернете. Сегодня мы узнаем, как добавить закладку в Google Chrome. Что такое закладка в Google Chrome? Это вот такая панель, которая у вас находится под строкой поиска под строкой ввода поиска. Например, вот у нас есть вот такая закладка «Едим вкусно». Мы нажимаем на нее и попадаем на сайт, который нам понравился, который мы запомнили. Кстати, это мой сайт. Пожалуйста, заходите, смотрите. Очень интересные блюда в моем исполнении. Это была маленькая реклама, но продолжим. Так вот, чтобы быстро и легко находить понравившиеся сайты, их необходимо добавлять в строку закладок, в панель закладок. Давайте представим себе, что у нас ничего этого нету. Представим себе, что вот этой строки, после того, как вы загрузили в Google, у вас ее не должно быть. Для того, чтобы вот такая строка появилась, пустая, без вот этих закладок вам нужно зайти в настройки Google Chrome. Нажимаете вот на эти три полосочки, которые находятся в правом верхнем углу. Нажимаете на вкладочку закладки. Переходим в... Следующее окно, от которого у нас открылось, открылось. И для начала ставим вот такую галочку напротив ⁇ Показывать ⁇ панель закладок. Что случится, если мы уберем ее? Вот убираем, и у нас исчезают вот, вот эти вот все закладки, и их становится не видно. Еще раз я захожу, захожу, ставлю галочку. Все, появились у меня все закладочки. Далее. Мы заходим и нажимаем на диспетчер закладок. И появляется вот такое окно, в котором есть несколько папочек, которые называются «Панель закладок», «Другие закладки», «Закладки на мобильном». Так вот, для того, чтобы добавить закладку в Google Chrome, нам необходимо добавить например папку то есть вы можете это сделать вот как у меня вот сейчас это все у меня без папок находится мне так удобнее у меня их не так уж и много то есть вот вся практически все попадает вот в строку вот этот вот вот это две стрелочки вправо при нажатии на них появляются остальные закладки которые у меня есть так вот для того чтобы Сделать какую-нибудь папочку. Вот, например, вы хотите, чтобы у вас была папка с социальными сетями. Вам нужно нажать на панель закладок, выделить ее. Нажать на «Упорядочить» и добавить папку. Добавили папку. Нажали на папочку правой кнопочкой мышки. Нажали «Переименовать» и назвали ее «Социальные сети». «Соц. -сети». Все, теперь у вас появилась закладка в «Социальные сети». Нажав вот на эту стрелочку, мы ее видим. Вот, пожалуйста, она у нас появилась. Если мы хотим какую-то закладку переместить, перенести, мы можем нажать левой кнопочкой и передвинуть ее в любое удобное нам место. Вот как я это сделала сейчас. Вот, пожалуйста, закладка «Соцсети» появилась здесь. Теперь... Что мы делаем? Мы берем, если мы хотим, например, перенести наши социальные сети в папочку, то вот мы делаем вот так. Раз. Переносим, нажимаем на кнопочку левую мышки и перетаскиваем. И оно автоматически заходит в вот, Facebook, Контакт. А теперь при нажатии правой, левой кнопки на, на эту папку у нас открываются все наши социальные сети. Итак, самое основное вот что. Представьте себе, что вы уже на каком-то сайте, да, давайте представим, что это вот опять же мой сайт, едим вкусно. То есть вам понравилось, например, вот это блюдо, это десерт, называется мус из манго. Для того, чтобы добавить эту страницу в в эту закладочку, вам необходимо нажать вот на эту звездочку, которая находится в поисковой строке в правом верхнем углу. Нажимаем. Вот в этой э, строке имя мы можем изменить название. Например, мы можем оставить и это, но э, вот мы хотим конкретно знать, что это за закладка. Да? «Мус из манго» нажимаем на готову, на готово, выбираем, кстати, папку, это будет папка или новая закладка, давайте выберем это панель закладок, посмотрим, где она появится, нажимаем готово и она у нас появилась последней в закладках. Для того, чтобы, если у вас уже сюда пошли, а вам нужно ее постоянно видеть, вы вот таким же вот методом перетаскиваете ее, например, вот рядом с этим сайтом. Мус из манго, пожалуйста, появился. Вот так это все легко получается и все очень просто. Что еще по этому поводу? Точно так же, например, вы набрали в гугле, например, вы можете сайт Яндекс, да, Яндекс, Яндекс. Выбираете Яндекс, вот он у вас появляется сразу, нажимаете, и вот такая страница поиска Яндекса, например, вы пользуетесь не только Google, но и Яндексом. Точно так же можно добавить в закладке Google Chrome любую, любой поисковик. Делается это очень элементарно. Вот видите, желтенькая, это значит, что у нас уже есть эта закладка. Вот она, она вторая у меня по счету, потому что я пользуюсь и тем, и другим, и гуглом, и яндексом. Мы можем изменить название, можем просто сделать буковку «Я». Готово. Все, буковка «Я» у нас вот такая вот изменилась. Также давайте рассмотрим, как удалить какую-либо закладку из панели закладок. Нажимаем на, заклад... на... настройки, выбираем закладки, дальше э, выбираем диспетчер закладок и выбираем, например, то, что нам не нужно. Вот давайте удалим вот этот, эту закладку мусс из манго. Нажимаем правой кнопочкой на этом на этой закладочке, нажимаем кнопочку «Удалить», и она, пожалуйста, вот уже сразу видно, удалилась. Точно так же можно удалять все другие закладки. Очень легко и просто. Итак, в этом видео мы научились, как добавить закладку в Google Chrome. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Да такой значок в виде поднятого вверх пальчика. Вот этот, да. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Будем познавать интересный мир компьютера вместе. Всего доброго, до свидания. Впереди вас еще ждет много нужных и полезных уроков.